Теперь у нас лапка красивая. Угу. Покажи следующую. Сейчас надо на. Надо... стой. Сядь, пожалуйста. Марса, сидите. У Марса просто котыляры очень близко. Расположены, поэтому когда они стривятся, сногат вроде бы как и длинная остается. Но капилляры режутся мгновенно. Стой, сиди. Так, а вообще, что ты делаешь? Вот обрезала капилляр лоб. Обрезала капилляр, пошла марганцем сухим. Но моментально прижигает его, кровь дальше не идет, оно зарастает. Просто у многих собак капилляры расположены очень близко. И срезать нужную длину, просто нереально. А как ты как обрезать? Вот подушка собаки, если коготь, должен быть оказаться на ровной длине от подушечки. Не длиннее. Угу. Все, что длиннее, то лишнее. Причем вне зависимости, давай последнего А ей не больно, когда капилляр обрезаешь? Нет. Ну, как бы не совсем приятно, но ей намного больнее, когда ходишь, и у нее ногти заворачиваются. Непонятно куда. Вот. То есть на глаз отмеряется длина подушки. Вот это вот то есть лишнее у нас абсолютно. Mm -hmm. ну, а если капилляр предался, кристаллик марганца. И оно сразу прижигает кровь. Вот. Наглядный классный пример. Стой. Всё. И крови больше нет. И собака у нас теперь красивая.